Всем привет! Продолжаем писать игру крестики-нолики на двух языках. На языке C и на языке Python. <свят> вот. Если вы не в курсе, о чем я вообще, посмотрите предыдущее видео. Потому что, честно говоря, я запыхался писать и там, и там, и чтобы это видео еще не было очень длинным. Итак, меньше разговоров, переходим к делу прошлый раз мы нарисовали поле давайте запущу кого-то на поле теперь нужно научиться обрабатывать клики потому что надо кликать здесь и рисовать крестик а тут нолик крестик нолик, или х о х о, о -х. вот <coughs> так пресса не кей я нажал не кей ну вот они ну, кей вот так вот. ну ладно Итак, что что надо сделать э, дайте-ка подумать дайте-ка подумать подумал и решил надо добавить обработку кликов мыши так делать это будем вот здесь вот здесь будем все вытягивать ну соответственно если кликнули пользователи кликнул то он здесь должен мы здесь должны это все словить так, что для этого надо? Для этого надо написать if, и если event type, type ä, равно sdl mouse button down. <космех> Смотрите, как я сделаю. Я сделаю так, на когда он нажал и отпустил, то есть будет реакция на отпуск, на релиз, так. Вот, но чтобы не было такого, что знаете, вот, чтобы это было полноценное нажатие в этом окне и отпуск, то мы проверим на mouse down и на mouse up. Вот, потому что мало ли, знаете, нажал в одном окне, отпустил в другом, начнется всякая беда, вот. Mm, так, маус down и up. Вот так вот. Что еще надо, чтобы понять, что мы нажали и в процессе, мы сейчас должны отпустить, я, короче, заведу э, вот такую вот переменную. Э, так, давайте это вот сюда чуть-чуть, вот тут я ее заведу. Это будет переменная. Клик. <клев> In progress равно 0 и давайте я сразу заведу две переменные int mouse x позиция мышки по иксу и позиция мышки по игреку есть <coughs> теперь если не ну если 0 короче если нажать не в прогрессе, и нажали а в кнопку, то возведем этот флажок в единичку. А тут, если в процессе, и нажали, то в нолик. Вот. Как бы сбросим. И вот здесь, когда мы нажали кнопочку, нам надо собственно говоря, поставить крестик или нолик. Так, так. Давайте я сделаю это. Первым делом надо получить координаты мыши. Get mo mouse state. Get mouse state. Вот сразу передадим переменную, куда у нас запишется координата X и куда запишется Координата Y. Есть. Вот тут мы получим координаты. Дальше э, надо определить будет, э, что это... Какая линия и какая колонка по нашему поле. Ведь у нас есть 0, 0. Ну, 9, 3 на 3, 9. Короче, всего 9. 3 на... Блин, не буду я вдаваться в подробности. Это видео будет долгим. Видео не об этом. Поэтому делаю вот так вот, Молча. Беру и определяю линию той тут не x а y делим на на размер поля а какой размер поля я надо завести переменную кокон Co кон и это у нас будет field yield size размер нашего поля до да? а размер он будет просто ну то есть ширина и высота делим на 3 вот так вот. FieldSize будет. И делим. И таким образом мы получаем номер линии. И номер колонки. А тут берем X. Вот. Есть. Дальше. А теперь давайте сделаем вот так вот. Сразу же попробуем поставить крестик и нолик. Если у нас наше поле field FieldData. Uh, берем line row если там нолик стоит то то что это означает значит там нету ни крестика ни нолика знаешь нам нужно uh, что-то туда записать uh, а что будем записывать запишем так есть давайте если единичка то это наверное пусть будет крестик а если двойка не, давайте единичка крестик, а минус единичка нолик. Вот. Но тут у нас встает вопрос. Надо для игрока. Какой конкретный игрок это поставил? Так, а, все, все просто, все легко и просто. Элементарно, товарищи. Заведу-ка я такую переменную. <тесказа> которая будет означать текущего игрока current player вот int current player равно 1 вот а, и давайте сразу же заведу это на бу а потом так то есть положительное число это игрок один хм. положительно это добро а отрицательное число это зло получается. Соответственно, игрок, который будет играть крестиками, он даже не будет подозревать, что он играет за добро, а тот, который ноликами, за зло. Ведь один это положительное, значит, положительный персонаж. А минус один это отрицательный, получается, персонаж. Хм, есть над чем подумать. Но да ладно. Это будет э, секретом. И тот, кто играет, он достоверно не будет знать, за добро он играет или за зло. Так. Соответственно, если нолик, ставим туда текущего игрока единичку и умножаем на минус один. Так будет проще, чем два, три. Вот. Соответственно, в следующей итерации ставятся нолики. Есть. Теперь, смотрите. Что надо? У нас есть draw field. Теперь нам надо сделать так. Вот мы рисуем поле. А теперь нам надо нарисовать в зависимости от э, этих э, значений нашего поля. Нам надо нарисовать нарисовать крестики, нолики. Ну, давайте-ка я сделаю for. Int. Line равно 0. Пока Line меньше трех, Три итерации сделаем. Плюс-плюс Line. И второй цикл заведем. Uh, это пробежимся по колонкам вот так вот row row row есть и если uh, field data будем проверять uh, так тут row если равно 1 то рисуем рисуем э, крестики да э, и перепроверим иначе если здесь у нас 0, то нарисуем давайте сразу я напишу э, draw cross вот так вот Передам сюда line и row. А тут будет draw zero, так и назову. Zero. Line row. Теперь надо эти две функции написать. И на сегодня на этом закончим. Так. void CROSS. И... и, и а, и zero есть <смех> сделаем реализацию этих функций ой как долго тут всего писать да? В пятоне как-то проще правильно так теперь кросс давайте напишем draw cross заводим перемену индекс равно row умножить field size int y равно line умножить field size есть теперь там надо небольшой отступ сделать чтобы оно не прям через все поле шло увидите короче и пишу Ой -ой -ой -ой. У меня есть функция Draw, draw Line. О, oh, цвет, кстати. Сразу заведу цвет const-Color. Это будет cross line Color. Так, cross-line color. И он у меня будет э, вот такой. Я тут на бумажечке записал себе. Ну, как на бумажечке. В блокноте. Давайте тогда сразу... Uh, zero Line Color. Да, Zero... Zero Color. Вот. А Zero Color это будет 255. Вот так вот. Красным цветом. Так, так... Uh, теперь uh, рисуем же нашу эту этот кросс так беру draw и что мне тут надо мне тут надо x плюс и uh, есть дальше y плюс отступ дальше x плюс field size и минус отступ дальше y плюс field size и минус отступ и цвет cross line color и делаем копипаст и в этом копипасте вот здесь x плюс field size минус вот это дальше y плюс так дальше тут плюс отступ а вот здесь в игреке э, так вроде бы вроде бы да фух есть теперь э, теперь теперь надо нарисовать кружочек с кружочком будет посложнее дело в том что для того чтобы нарисовать кружочек в sdl нет готовой функции которая будет рисовать кружочек поэтому придется ее написать сейчас я поставлю на паузу и сделаю эту так есть вот такая функция которая будет рисовать кружочек Видя какое-то точное число. Это я по памяти помнил его, да? 3, 14, 15, ну и все такое. <клёх> Короче. Вот функция, которая кружочек рисует. Так, теперь есть кружочек. И все, вроде бы все. Так, draw, draw, проверяем глазами, поле рисуется. <клёх> а давайте попробуем запустить. По идее, должно работать. Да. По идее, должно работать. И вот оно сработало. Где-то допустили ошибку. Вот оно, минус один. Итак, попробую кликнуть. Крестик, нолик. Крестик, нолик. Крестик, нолик. Крестик, нолик. Крестик. Дальше я кликаю. Не отрабатывает, потому что там уже есть значение. Все. Сейчас пойдем в питон и сделаем там то же самое. В следующем видео определим, кто выиграл и напишем. Итак, сколько у нас тут строк уже кода? 200 строк кода. Норма. Ну, можно здесь поужиматься, не столь важно, но тем не менее, уже за 200 строк кода перевалили. Хорошо, что, что ответит нам питон? Идем в питоне. В питоне все по-прежнему меньше 40 строк кода. Ну, да ладно. Сейчас, сейчас будем это все делать. Uh, все это писать. И все увидим. Так, короче, а что? Какие у меня тут переменные есть? Field FieldSize у меня нету. Давайте сразу field FieldSize. Это будет вот так, вот, делим на 3. Правильно? Правильно. Теперь мне надо цвета линии забацать. Забабахать. Это будет вот так вот. То есть, грубо говоря, происходит копипаст То есть тут даже не было цели писать чисто по Вот просто пишем как есть дальше current player есть current player есть а тут еще поля даже нету а ну да все что все правильно поля нету. надо еще поля забабахать current player 1 и field Дата, field data, у нас будет просто такой список, список из списков, да. Ну грубо говоря, как и здесь, здесь массив массива, а там список списков. Есть теперь, что надо сделать? Надо написать функцию. А. А, а, а. Вот у нас поле рисуется. Так, так. Давайте сразу добавим обработку мышки. А если обработка мышки, то значит что у нас там было за переменная еще? Ага, вот кликин прогресс, мышь x y точно, точно. Это все пойдет вот сюда. clicking прогресс, False, мышь x и y по нулям. Теперь делаем обработку м, событий мышки <coughs> в первую очередь. Итак, итак, так, подождите, у нас же поле не пронициализировано. Что для этого надо? Для этого надо написать функцию div clear uh, uh, будет очищать данные. Clear game. Дата. Кстати, там тоже сейчас ее сделаем. Итак, global. Что такое global? Это field data. Нам надо доступиться к глобальной переменной. Дальше field data. Равно очистим список и пробежимся в цикле и заполним его. In range три итерации. Что это я сделал дальше fill data, append и заполним его нулями 0 умножить на 3 вот так такое же добро короче надо сделать вот здесь давайте чтобы я не забыл а -а -а, clear data clear game data сделаем вот точно то я Чуть не забыл. Это функция. Когда мы закончим играть. Ну, короче, когда кто-то выиграет, то в этой функции будут очищаться переменные Так, запустим три цикла, int и равно 0. И меньше. Давайте не и а без разницы. Пусть и тут что тут, тут сейчас роли не играет. Меньше 3 плюс плюс и. И делаем то же самое, такой же цикл. Так, и йот, йот, йот. Эфил дата и йот равно нулю. Очищаем. Вот, все. Ну, уже 212 строчек. Ой, что это делаю. Так, есть. Очистили clear game data. Это мы запустим перед самой игрой, пронициализируем список. Кстати, тут тоже это сделаем перед началом. Вот так. Вот. Так, идем теперь. <кх> Добавляем непосредственно э, обработки наших э, кликов. Так? Так значит значит значит что надо для этого Clicking прогресс переменную завел или нет Есть завел М -м, где у нас а вот у нас событие. это проверяем на выход дальше теперь если кликин прогресс and event type uh, равно pay game uh, ma с большой буквы mouse button down то клик прогресс равно true вот не какой если не не прогресс еще да если еще не начали нажимать вот а тут если начали нажимать и кнопку отпустили то false и вот здесь теперь надо получить что М Да, координаты вон маус x Маус x и маус y получаем координаты получить можно их легко Pygame. game дальше Маус. дальше get get position все получили координаты дальше все то же самое line равно Маус Y разделить на field size. и row. Маус X сейчас так. Маус X разделить на field size. Дальше все аналогично, как и в предыдущем проекте. Делаем field дата проверяем line дальше проверяем row если равно нулю то current player я завел или нет равно current player Да. и current player умножить равно на минус 1 вроде есть вроде есть Теперь э hmm. uh, это все добро надо нарисовать. Так, переходим в Draw, draw Field. Да, тяжковато я вам могу сказать, когда вот так вот сразу и там и там. Ну ничего, что делать? Надо же довести до конца. Так, устраиваем такой цикл. Линия line in enumerate field data field data, потом второй цикл давайте скопирую, чтобы быстрее было R тут value и line, так, два цикла и теперь если Ой-ой-ой, привычка. Если value равно 1, то draw cross. Кстати, этой функции нету, Сейчас надо напилить. Линия row. L if value равно минус 1, то draw. Draw, draw. Zero. Так. Линия ер Пилим теперь эти функции. Ну, тут, конечно, ну, конечно же, будет попроще. Dev вот так вот. И, и, и вторая, что у нас было, dev Zero. Так, так. Дальше, теперь, что мы там кросс рисуем? Так, делаем как там делали. X равно. Так, давайте. Row. А тут line. Скопируем, скопируем. Так, дальше x равно row умножить на field size аналогично будет y равно line отступ in dent равно 10 и вызываем by game draw line и все screen дальше так across а line ово есть цвет Дальше. Координата первая. x. x плюс отступ. Теперь y плюс наш отступ. Дальше. Координата вторая. x плюс field size и минус отступ. И y плюс field size минус... Отступ. Ну и тут ширину линии просят указывать. Вторая линия. Вторая линия у нас тут x плюс field size минус. Дальше y. Дальше x плюс э, отступ. И y плюс отступ минус. Вот, вот так вот есть теперь почти таким же образом нарисуем этот e uh, круг радиус у нас будет фил сайс делим на 2 и минус 10 и пай game the roll circle Скрин. Дальше цвет. А какой цвет? Zero Color. Вот он. Да, есть перемены. Zero Color. И x плюс field size делим на 2. Дальше y плюс field size делим на 2. Дальше указываем радиус. И дальше указываем ширину линии. Чё за лайл line вот Итак, кажись кажись все так а, дров дров дров давайте-ка я запущу shift f9 раз раз раз раз раз раз раз четко четко все работает Фу, голова уже идет кругом а ну-ка контроль f5 и тут Shift в 9. Теперь смотрим. Вот у нас написано на языке C и на питоне. Все четко, все одинаково, все красиво. И все пока хорошо. Смотрим. Питон уложился в 90, 90 строк кода. Язык C уже 213. Фух, эх, то ли еще будет ну а на сегодня все ребятки спасибо за просмотр ставим лайки это очень и очень важно очень важно чтобы продвигалось, чтобы развивался канал ставим лайки делимся комментируем там и все такое кучу всего подписываемся на трех каналах на рутубе на яндекс зене и на ютубе ну а на сегодня все всем спасибо за внимание всем пока